Всем привет, компания на газу.ру Приехал нам к нам новейший Ларгус 2022 год выпуска в самой жирной комплектации. Прям красота такая. Мы на него ставим пропан. Прям Ларгус. Новье. Ставим пропан. вчера начали, сегодня закончим электроника будет Алекс стоит рядом с бензиновым блоком управления врезку уже сделали проводов вот здесь я рядом также рядом с бензиновым блоком управления а редуктор будет стоять BRC место на Вестах с этим же двигателем а место намного больше, редуктор вот. В правом углу встает рядом со стойкой. На ларгусах место заметно меньше. И редуктор крепить не совсем удобно. То есть вот здесь редуктор закрепили на штатном болте. Одна планка сделана вот. И с другой стороны еще одна планка. То есть редуктор влево-вправо никуда никак не ходит. То есть некоторые бывают хоп, на один болтик закрепили, и редуктор тут как болтается. Как... Значит. Вот, выносной клапан, то есть фильтр удобно менять. Форсуночки, соответственно, встанут снизу у генератора. Вот здесь сверлиться нельзя. Нежелательно. То, что некоторые здесь просверлится, потом вот здесь еще на форсунки закрепят. Подсос воздуха потом начинается и еще какая-нибудь шляпа. Некоторые еще здесь форсунки закрепят, но ну, тоже нежелательно. Вот Такой автомобиль под капотом Баллон вместо запаски На 54 литра Так, с мультиклапаном класса Европа Мультиклапан ОМБ Здесь крышечка пластиковая встанет На место Крышечка пластиковая Она периодически отлетает Вот так выглядит Они очень часто отлетают и там уже многие пакет наматывают еще что-то. Ну, можно новую крышку ставить. Заправочная влючная собака. Вот так все выглядит. Здесь все промовилится. Можно металл теоретически поставить, но тут именно машину брали для за счет багажника то что большой сюда можно поставить на 120 литров метановый баллон но ну, клиент этот уже поставил у нас много машин все ездить на пропане метан пока никак не уговаривается на метан если заметили к нам приезжают практически на данный момент практически только новые автомобили только купили, сразу же едут на установку. Если раньше многие там сали и типа гарантии, не гарантия, я там тысяч 30-40 покатаю, потом поставлю газ, то сейчас все они, вот это дядька вообще без номеров приехал, он даже осмотров в ГИБДД еще не прошел. Сказал у меня там, я зарегистрировал, я смогу. По идее нужно сперва хотя бы осмотр в ГИБДД пройти. На площадке типа ничего нету. А потом уже можно ехать, ставить газ и номера крутить на машину. Вот, если осмотр не прошли, поставили газ, поехали в ГИБДД регистрировать, и, ну, вас развернут. Снимайте вы. Снимайте обратно. Лада Ларгус, 2022 год выпуска. Если есть вопросы, пишите под видео. Постараюсь всем ответить. Всем пока.